Отряд специального назначения. Пес Дулей уже здесь. Oh yes, бич. Это просто безудержная балета. Она перевернет и веру. Мужчины. Если вы смотрите эту секретную видеозапись, то знайте, вам очень повезло. Вы первые, кто попробует на себе сетап специального назначения с винторезом мать его. Но сначала ты должен кое-что узнать. ВСС. Винтовка снайперская специальная. Разработанная в 1987 году. Используется по сей день. Производится данный образец в городе Тула вместе с пряниками. Основные преимущества. Скрытное поражение живой силы. Компактность и легкость. Возможность использовать оптические прицелы. Также у винтореза есть брато-брат Айсвал, который тоже нехило лупит пукачелов. Только это автомат. И наконец, мы подходим к главному подобрать я немного волнуюсь. Ой. Вы готовы в корень изменить свой геймплей и вступить в отряд пизулы? Вы готовы совершенствоваться и печалить пугачелов? Вы готовы постоянно брать MVP, ведь шага назад уже не будет. Тогда прямо сейчас встречайте на ваших экранах мега прочь бугачелов 2000 Винтерез! and брата брат ну не смотри, что на базе АК-117 это вообще другая пушка, только внешне схожи, а вот по своему характеру это тот еще зверь. Мужики, Сарян за небольшой крикбейт, я очень люблю винторез еще с МВ-19, там его можно собрать как спецавтоматом, так и снайперской винтовкой. Там, естественно, все его в автомат крафтят, хотя и снайпич из него тоже хороший. Так как, я повторюсь, очень люблю эту пушку мне захотелось перенести нести ее в мобильную колду. Надеюсь, разрабы меня услышат и добавят ее полноценную версию. Протестив винторез в МВшке и проанализировав сборку, я полетел в колду Мобайлич. Не откладывая дело в долгий ящик, я начал искать схожие по тактико-техническим характеристикам образцы. И, конечно же, еще обращал внимание на внешнюю составляющую. Вообще, винторез с виду очень сильно похож на. 9, а АК-9 очень сильно похож на АК-12, который в свою очередь в колде называется АК-117 бич. Поэтому у нас сейчас будет винторез, скрещенный с АК-шником. И мы знаем, что АК это та еще турбовалына. Поэтому получившаяся пушка будет иметь свое гордое мужское название. Нагиборез. Этим аппаратом постоянно пользуется Капитан Фикс Прайс. Почему фикс прайс, спросишь ты? Да потому что у него самые низкие цена кексы, ралпы из Надежный поставщик печали и грусти, по качелам. Итак, мужики, давайте сначала глянем сборку на гиберреза. А уже потом и всего сетап. Конечно же, подрубаем стелс-режим и вешаем интегральный глушитель. За ним четырехкратную специализированную оптику. Бафаем скорость прицеливания и вешаем мастхебные модули. В виде тактического лазера и рельефной обмотки рукоятки. И берем увеличенные батареи. И запас на 40 маслин Пока не спрашивай почему, скоро все узнаешь Дальше переходим в главный сетап Выбираем перки, проныра На взводе и шрапнель После чего закидываем в слот стрингер Оглушалку и прилипалу И обязательно даем победное на сваряке комплекту Начнем с того, что этот сетап в первую очередь направлен против Ракимбов. Очень много, просто получаю сообщений в последнее время от брата-братьев, мол, в рейтинге только одни Макс Пейны гоняют с дабл фениками. Но мы это исправим. Хочу сказать немножечко об АК 117. Его неплохо так в этом сезоне приподняли и оживили. Только из-за хайпушки Акимба на фенике, многие проходят мимо него. Но хочу кого-то огорчить, а кого-то порадовать. В следующем сезоне это все хозяйство нерфанут. И всем, кто продал почку и апнул до максимума, Мифик скин, привет спору нет. Феник хорошая и очень динамичная пушка, а с перком Акимба так вообще можно релакс ловить. И я признаюсь честно, ну как бы перк Акимба на феник я до сих пор не открыл, потому что лично для меня это немного скучновато, да и к тому же я сразу понял, что эту мету по возможности сразу урежут и нерфанут. К тому же замечаю такой прикол, что в подавляющем большинстве люди, которые играют с дабл фениками просто как камикадзе бездумно бегают, мать его, и сливаются. Но как говорится, нам это на руку. И поэтому я возвращаюсь к потрясающему сетапу Капитана Фикс Прайса. Но на мгновение залечу на официальный СНГ-сервер Call of Duty Mobile Russia, являющимся прямым региональным партнером сервера по игре у Activision. Прямо сейчас стартанула регистрация на большой турнир с большими призами. И это твой шанс, брата брат Также участвую в постоянных розыгрышах. Чекай официальную новостную ленту, Собирайся, так. И врывайся в бой, ведь на сервере постоянный онлайн. Еще просто куча всяких приколюх, но о них ты давай-ка сам узнаешь. Поэтому, let's go! Ссылочка в описании. Так как АК-117 приподняли, и мы из него сделали нагиб гип-волыну специального назначения, следует понимать, что и играть тут нужно немного по-другому. Если ты мужик с головой, то это тебе понравится. Нужно стараться максимально взаимодействовать с укрытиями и сооружениями. Благополучно стрейфиться тебе поможет перк Проныра. Чтобы поддерживать рандомных товарищей, я выбрал сильную связку перков на Взводе и Шрапнель, благодаря которым мы мы имеем моментальную смену оружия и дополнительную липучку. Когда вы играете с данным пресетом, помогаете сбивать вражеские скорстрики. С перком на взводе у вас это займет всего лишь одну секунду. Также не забывайте прокидывать липучки, вы приловчитесь и будете кидать с моментальным взрывом на поверхности. К тому же у прилипал урон больше, чем у простых гранат, это если кто не знал. Ну и с оглушалкой тут вообще все понятно. Рассмотрим наш нагиборез. Благодаря увеличению магазину у нас получается хорошее оружие подавления, причем нужно спреить чуть ли не фул обойму. А еще мы помним, что у нас четырехкратный прицел установлен, поэтому тут вообще прикол дес творится. Спрей на самом деле не сложно с таким прицелом, по первости чуть-чуть непривычно, зато вот по башочкам стрелять мега профитно. Короче, кто любит выходить из зоны комфорта и обожает нестандартные решения того или иного вопроса, этот пак для вас. Вообще, что касается перков, все бегают плюс-минус с одинаковыми пресетами и это немного странно. Ведь можно создать связку и поэффективнее, которая будет подходить по стилю, но эта тема очень широкая, поэтому как-нибудь в другой раз. Хочу сказать, что колдуха хоть и является стрелялкой, но в этой стрелялке побеждают те, кто играют в шахматы, а не в Чапае. Поэтому играйте с головой, я попрошу вот о чем тебя, брата-брат. Если ты юзанул данный сетап и он тебе понравился, обязательно напиши об этом в комментариях. И еще, напиши, хочешь ли ты больше нестандартных сетапов от капитана Фикс Прайса. Лично я сборку на Нагиборес сохранил и оставил, потому что ну уж очень она мне зашла. В общем, давай, ты пиши, а я пока поставлю рандомные комментарии. А за ними топовые. Смачная пятюня летит Максиму Фадееву за оформленную спонсорку. Спасибо большое, супер брата-брат, за поддержку моего творчества. Вот еще что. Брата-брат оставил коммент под прошлым материалом и мне захотелось его прокомментировать. Смотри, отец, играю я на самом деле не очень много, все время уходит на создание кинолент. И по сути, когда я готовлю материал, когда печатаю сценарий, когда пересматриваю и выбираю моменты, тогда я еще больше начинаю понимать суть этой движухи. Вообще не могу себя назвать киберспортивным, во-первых, потому что не так много времени провожу в игре, и самое главное, я больше специализируюсь на соло игре с рандомами в рейтинге, нежели командную движуху мучу. Мне кажется, если ты в соло себя проявляешь как батька тащер, то никаких проблем в команде не должно возникнуть. Поэтому можно сказать, что я не прям мега колдушный задрот, я всего лишь опираюсь на свой опыт, подмечаю и глаголю. И надеюсь вам это нравится. Песня, мужики! Кто с бы в рейтинг ходит и стреляет Много кто со снайперской винтовкой не играет Скрафтил пушку для беды, пугачил беги Я прошу. время всегда думай головою Принимай решение, чекай карту врантовую Успех тебя ждет Победа придет Лайк, подписка, комментарий И пукачелы все в печали Лайк, like, подписка, комментарий И пукачелы все в печали